Ребят, всем здорово, кто на стриме. Всем хорошего настроения. Какие у нас успехи? Я только что намутился в ФПСет. ФПСет. ФПСет, ребятушки. Просто защита просто бешеная стала. Бешенная. Сейчас будем точить его, короче, до плюс 6. У меня еще осталось э, 100, колов, 100 колов. Сейчас я чисто все 100 колов прохерачу на заточке и попробуем сделать плюс 6 сет ребятушки заходите на трово на ютубе у меня уже стрим не получается запустить вот всех жду на трово ссылка в описании всем лучшего дня братишки